Алина, какую то сегодня хотела бы сказку из выбора послушать? Первая книжка. Так, на ней. Что же случилось с нашим Дедом Морозом, когда он потерялся? Такую не будешь? Нет. Так. Волк. Что же он сделал, чтобы понравиться Красной Шапочке? Волк. Что же он сделал, чтобы понравиться Красной Шапочке? Такую будешь сказку слушать. А -а -а. Хорошо. Сказка начинается, конечно же, с леса. Начинаем, да? Угу. Волк сидел в своем домике и размышлял, как же ему поесть. Он голодный уже, большой промежуток времени. Но он все-таки придумал. Надо пое съесть красную шапочку. Но красная шапочка всегда побеждает его. Или он просто ее терял из виду. Поэтому у него появилась идея. Понравится ей. А вдруг она так накормит его досаду? И первое, что он решил сделать, бантик привязать. Его красная шапочка уже давно знает. Знает его клыки, страшные зубы, блестящие глаза. Она его как ветра боялась. Но всегда побеждала соструху. Страх всегда побеждает. А Волк был всегда спокойно, всегда думал, что всегда побежду, всегда будет победа за мной. И Красная Шапочка со страху такие вытворяла вещи, что никому не позавидуешь, и поэтому побеждала. А Волк удивлялся, как же ей всегда удается, но в этот раз он решил на хитрость пойти. Пришел он домой. Нашел он у бабушки старый бантик. Она в молодости носила бантики, как и многие из наших девочек в мире. И он украл три бантика, привязал. И начал он пробовать миленьким голоском говорить. Нет, он никого есть не хотел, кроме пирожков и вкусной еды, которую бабушка делает. Он решил попробовать... Послушал, как козлы поют, а козлы красивым голоском поют. И он пробовал, чтобы больше похоже было на волчиху. Пробовал, через пару дней уже попробовал еще раз, и у него получилось. И красная шапочка. Но красная шапочка так боялась волку, она уже сдалека видела волка, сразу кричала и бежала бить его. Но в этот раз волк успел спрятаться, потому что он тоже испугался. Он вспомнил, сколько раз его побеждал Красная Шапочка и спрятался. И Красная Шапочка лупила дерево. Так лупила, что дерево упало. И Красная Шапочка испугалась. Неужели волк такой сильный, что сломал дерево? И начала она дальше бить. Увидела волка у другого дерева и со всей дури стукнула ногой по дереву. И оно тоже упало. А волк на... все-таки догадался сказать, «Не бей меня, Красная Шапочка, лучше накорми меня вкусным пирожком, у тебя это хорошо получается, а деревья пощади». И Красная Шапочка в шоке была, неужели это она сломала эти деревья и спросила, «А ты видела тут злого волка, Белочка?» И сказал волк. Я не белочка, я миленький волк. Меня зовут Алиса. Алиса? Волк. Ты мне не рассказывал, что тебя Алиса зовут. Я волчиха, а не волк. Ты, наверное, про того злого волка говоришь, который всегда ел бабушку. Уже семь раз на той неделе съел. А ты откуда знаешь? Um, свяжу с помощью бинокля, я все знаю У меня есть пять глаз и три зуба <связывая> <связывая> Не волнуйся, я тебя не съем А бинокль очень пригодится Если ты такой волк с тремя зубами, как же ты будешь пирожки есть? У меня, конечно, получается кормить пирожками всех подряд Но с тремя зубами от тебя не получится их съесть «Хорошо, девочка, я их выращу за пять секунд, потому что я волшебная волчиха, я могу колдовать!» «И что же ты можешь?» «О, у тебя зубы отросли!» «Да не у меня и так были, — волк подумал, — Подумал, какая голубая шапочка, оказывается, книг не читает, в школу не ходит, совсем с нее нечего брать, какая-то лесная дурочка!» И он сказал, «А ты дай мне баранку и платочек». Смотри, хоба исчезла. А он взял с платочком баранку. О, девочка говорит, Мало... «Какой ты волшебный волк!» «Я не волк, я волчиха, ты старая кочерга». «Я молодая девочка!» «Ну хорошо, молодая девочка, баранка во рту, смотри. А как ты это сделал, пока ты отвернулась посмотреть птичку?» Я такая растерянная, ты такой волшебный. А хочешь? А хочешь, я тебе покажу в один день волшебный мир. Хочу, тебе надо в портал волшебный залезть. А где он? Сейчас подожди. Девочка, сейчас подожди, я его открою. И рот открылся у волка, и волк. Попроси... сказал, чтоб должна сказать овечка, потому что овечка тоже долю шла, потому что корзинка была с пирожками, его как бы поел бы пирожков. Открыл пошире рот свой волшебный волчиха и сказала овечка за нее, а это портал, полезай в него, и ты увидишь волшебный мир, там ты сможешь увидеть много волшебных изумрудов. И девочка сказала, красная шапочка. Хорошо, мой любимая волчиха, пойду. А тебе что-нибудь из этого мира взять? Э, ничего не надо, девочка. Полезай, нервно сказала козочка. И пасть захлопнулась. И тут красная шапочка из живота. А тут как-то темно. И тут волчиха сказала. То есть волк... Голосом козлы. козла сказал, тут так и должно быть, здесь глаза не работают, тут надо интуиция, и по сразу побежал пирожки есть, разделили с козлом и смеются, какие они молодцы, и девочка томится в животе, и пирожки идут, и тут из живота голос, о, тут и правда есть много красивых чудес. Тут пирожки есть, правда, пережеванные, пережёв... но такие тоже сойдут. Тебе их взять, Волк? Не, не надо, можешь их есть. Все равно они не пропадут. И Волк-то знал, то, что он она съест все пирожки, и он ее переварит с ее же пирожками в животе. И тут голос... Волчиха, тут какая-то странная слизь, что это такое? А это твои испытания, девочка Когда эта слизь тебя поглотит, ты в другой мир отправишься Там райские яблочки, там очень хорошо А, хорошо, а можно сюда бабушку поселить? Можно поселить? Конечно можно, она будет очень рада Сейчас, подожди, и не говори Молчи, хорошо, а то бабушка передумает. Скажет, пусть девочка одна живет, как все взрослые добренькие, пусть все детям достается. Хорошо, волчиха, ты такая добрая, хорошо. И тут зел не понял, что это живот говорит. Он сказал, эй, живот, вол волка, молчи, мы уже все съели, не достается тебе больше. И тут волчихи говорит. Ну, волку говорит наша любимая красная шапочка. Неужели это козел? Эй, козел, ты знаешь, что ты козел? Конечно, знаю живот. Если еще одно слово, я тебе забодаю. Я не живот, я красная шапочка. Ох, живот уже и говорит, как красная шапочка. Ты учил долго говорить, Волк, свою живот как красная шапочка. Не представляешь, не представляешь, как я долго учил свой живот говорить. Долгие годы тренировок, тебе моё мастерство не достичь. Ты уверен? Я сейчас тоже. Эй, мой животик, скажи как красная шапочка. И красная шапочка говорит из живота: Козел, ты понимаешь, что ты козел? О, живот, ты выучил мое имя классно. Козел, я не знаю, что у тебя в голове вертится, говорит Красная Шапочка. Но ты пойми, ты очень на козла похож. Спасибо, мой животик. Я знал, что ты знаешь, что я козел. Конечно, знаю, что ты козел. Козел, молчи. Хорошо. А где волк? А волчиха моя любимая около домика. Молчи, Красная Шапочка, а то бабушка услышит. А хотя нет, давай ее привлечем. Я не могу твоим голосом сгореть. Ты как бы скажешь бабушке, чтобы она вышла на улицу в портал специальный. А ты а потом скажешь полезай, там волшебство всякое, там я жду тебя. И бабушка полезет. Но только ты говоришь, я молчу. Ой, волчиха, у тебя так голос похож на волка. Да нет, просто иногда я так простужусь, что но забываю, что надо говорить так. а а, -а Извини, волчиха, я уже подумал, волк поблизости тебя съесть хочет, а то было прикольно. Ой, не говорит. Ну и начинаем. Бабушка!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 Эта бабушка, похоже, мучит. Ну, наверное, был грамотный медведь. Он заклел рот, чтобы живот слишком громко не мычал. И тут медведь говорит, не мычи живот, знаю, что съел бабушку, каюсь. И живот говорит, у, -у, -у. И медведь говорит, ну не знаю, если бабушки нету, то давай я пойду в портал. Я же тоже люблю чудеса. И тут красная шапочка совсем не знает, что сказать. И на секунду волчиха закрыла свою широкую ротик и сказала... «Знаешь, что скажи медведю, что...» «Конечно, полезай, только когти спрячь под ткань, а то портал может почувствовать и закричать». «Скажешь, да?» Открывает опять волчиха в рот, ротик свой, и говорит... «Красная шапочка...» «Полезай, портал всех любит, он очень любит тебя, там много чудес, я там даже жовные пирожки находила, даже один тебе оставила». И мед говорит, что? жовные пирожки? Конечно полезу, сейчас с разгона. И прыгнул в рот, и Волк закрыл рот и говорит, как сегодня я вкусно пообедал. И забыл он совсем, что в животе это все слышат. «Что, что, что?» — переспросил медведь. К «Мной победали. «Нет, это я так пошутил, вы в портал вошли волшебного!» «А, я уж подумал, ты меня съел!» «Да нет, порталы — это другой мир, ты попал в другой мир!» И тут было очень неловко, но козел сказал, «Что, это ты, медведь?» И тут, говорит, как в другом мире меня слышат? Ты точно меня в тот мир отправил? Конечно, просто он тоже вошел. А, ну да, тут не видно. Козел, ты знаешь, что ты козел? Конечно знаю. А, ну запомни, ты козел. Конечно, я запомню. Ладно, спокойной ночи, медведь. И козел помнил, что наш уговор всегда говорит, что мы в портале. Я сказал, спокойной ночи, я с другой стороны портала лягу спать. Мне как бы до чудес еще расти, расти. Козел сказал с улыбкой. И сказал медведь, ладно, я тоже спать пойду. Ой, а что это за лезень? Ой, Мишка, не обращай внимания. Он поглотит нас, и мы в другом мире будем. Вот пирожок, кушай лучше. И медведь по покушал. А красная шапка говорит, ой, как-то тут душно, и поползла. А волк уже спал в этот момент, бантики, конечно, он тоже съел, но красная шапка говорит, о, в этом мире бантики есть, какая красота. Ползла и вышла, говорит, ой, я здесь ночь, Ой, ну, пойду лучше в этот мир. И пошла в эту слизень, а это живо живота слизня, она переваривает все. И они спали, и на утро, конечно же, не волка, и медведя не было. Но повезло нашей красной шапочке, потому что это была другая красная шапочка, подражающая наши красной шапочки. И ее переварили за это. И наш волк был рад. Наша красная шапочка умной была, она так не делала. А это было очень глупой. Поэтому и попалась очень умному волку. И волк пое пообедал, и медведь особо умом не отличался, поэтому тоже. Но они хорошо жили, даже им повезло, потому что они попали в рай. А там была такая красота, такие райские были ягодки. Но бог сказал, несправедливо вас убили, сейчас поселю вас обратно вылепил с глины медведя и нашу красную шапочку другую, и оживил. Они сказали, «Ой, Бог рассердился, что мы съели три райских яблочка, которые змейка сказала вкусно, и отправил нас назад». Пришли, я Волк к волку, говорит, «Волк, извини, но Бог нас не принял в свои ряды». А волк говорит, «Ой, ну ничего страшного, я зато я так пообедал». И медведь пошел в свое логовое, и Красная Шапочка. Но только был прикол в том, что и бабушка провинилась. Она тоже целых пять райских яблочек съел. И Бог еще больше рассердился. Ну ты даешь, старая. И раз ты так делаешь, я тебя не в молодую превращу, как думал. Ты старый так и будешь. Слепил, и молодой сделать не стал, и поэтому она старой была. А красная шапочка бы удилась, если бы увидела молодую бабушку, поэтому может и молодец Бог, что не слепил из нее молодую. И все было как было. Волк был сыт и спал очень долго, потому что столько волки не едят за раз, поэтому надо долго переваривать. А там-то еще кости, а там еще та старая скелет бабушки. Переваривать-то долго. И те жили хорошо, и волк хорошо спал. Представлял, какой он молодец, такой план придумал. Конец. Ну, Пален тебе понравилась да. эта книжка? Но ну, завтра, может, тебе что-нибудь прочитаю. А пока спать.